Добрый день, всем доброе утро. Времени у нас начало шестого. Солнышко светит. И вот стоит у меня вот такая баночка. С прошлого года я пользуюсь вот таким вот препаратом. Он достался мне по случаю. И я связалась. Я связалась с тем, кто ее продает. Вещество называется цинк дринг, Если я правильно говорю, я вам оставлю ссылочку. Это синтетические аминокислоты. И вот за год у меня ушло вот так, такое вот количество. Так что мне этого хватит поднять еще всех. Утят, гусят и цыплят. Я уже как сказала, что это синтетическая аминокислоты. И вот сейчас я вам покажу, что у меня никто не дерется, никто никого не расклеивает. Все убиваются, большие и маленькие. Основном, вроде как-то солнышко. Вот они все уживаются, никто не потрепан. Копки у всех чистые. Несколько петухов не берутся между собой. Все спокойно. Ну а сейчас покажу, как выглядят гусята, которые обычно щипаются. У меня гриня кусаться начала. Это художение. Ой, какой вот этот сырость у меня развили. Все у спокойно обрастают, никто не под никто не пощипывает. я здесь не снимаю, так как они голову вытаскивают. В общем, вот такие подрастающие. И 15 числа будет уже два месяца. вымочились. Воды расходуют около 30 литров в день. Посмотрите, что выливают. Да, расход данного вещества у меня выходит 8 кубиков на 200 литров. Так что расход маленький. Но преимущества довольно-таки хорошие. Под видео оставлю ссылочку. Оставлю ссылочку на сайт. Оставлю номер телефона. Ну, всего хорошего. Всем доброе утро. Всем прекрасное настроение.